здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на канале вкусные рецепты в этом видео вы узнаете как очень просто приготовить низкокалорийный салат с отрубями диетологи считают что весна это самое благоприятное время для похудения организм сам стремится избавиться от всего лишнего а нам нужно лишь немного помочь ему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 и обязательно правильную пищу. Итак, сегодня я расскажу вам, как приготовить салат с отрубями. Для его приготовления нам понадобится 2 огурца, 2 помидора, отварная курица 300 граммов, яйца, но только белки от 2 штук, листья салата, зелень любая, отруби овсяные и ржаные 100 граммов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 измельченное куриное мясо, мелко порезанные яичные белки с зелень, потом добавляем отруби, солим и заливаем кефиром. Вот такой диетический салат у нас получается. Едим его без хлеба. А низкая калорийность этого салата, всего 124 калории, позволяет съесть его до полного насыщения.